Всем привет дорогие друзья интернет-пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну, вот буквально сегодня было у нас минус 7 на следующую неделю как это говорят у нас передают плюсовую температуру до плюс 6 так что жизнь налаживается а кролы появляются мы размножаемся и увеличиваемся в размерах Крольчата, слава богу растут привыкают к новому комбикорму как а92 он, конечно же, не дешевый. Но ничего не сделаешь. Ради ушастых. Также вот сегодня буквально пару часов назад приезжали покупатели. Я дал вот из этой семейки одного мальчика за 10 рублей белорусских. Ну, это порядка там, пускай, 3 доллара. Не. 4. Ну да, за 4 доллара где-то так. И из соседнего гнезда то же самое там девочку выбрали. Ну. Люди приехали на мотоблоки, всего лишь 17 километров в одну сторону, зима, минус 7, ну ничего, кролиководство рулит. У нас на улице уже 6 часов, даже, наверное, 7, уже сейчас моментально стемнеет, как вы видите, комбикорм они отъедают, все хорошо. Сегодня я никого не случал, но обратил внимание, что пару крольчих начали делать гнездо. А также на 23 февраля небольшой все-таки у меня подарок есть. Правда, я его вспомнил только на работе об этом празднике. Как вы видите, водичка начала заново замерзать. Там люди Минус 7. А там гнездо. Нужно пересчитать и проверить. Всего в гнезде оказалось 12 штук. Правда, один был не живой. Ну ладно, показывать не буду. 11 живых. Ну, отличный подарок. Мамка-то очень хорошая, уже не первородка, так что все будет хорошо. Вот эта девочка тоже сидит в маточнике, уже делает гнездо. Так что, как я и повторялся, жизнь налаживается, все хорошо. Ну а всех, кто сегодня празднует 23 февраля, всех с праздником, счастья, здоровья и денежного благополучия. Оценивайте видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем-всем пока!